Веришь мечты, сказки и были Веришь, что мы с тобой полюбили Веришь в закат, веришь в рассветы Веришь, любовь не прячется где-то Крыльями ангелы нас обнимают Наши мечты с тобой сберегают Нашу любовь, нашу молитву Ангелы слышат небо открыто Кто-то вдруг друга сновлются, ангелы слышат любовь и молитву, книгу и звездам двери открыты, связаны жизнью, связаны бою связаны нашей с тобой любовью. Ангелы видят, ангелы слышат, То, что мы любим, то, что мы дышим. Крыльями любви укрывают нас с тобой, ангелы не спят и твердят, что мы связаны. мы с тобой полюбили Веришь в закат, веришь в рассветы Веришь, в любовь не прячется где-то